Это наша самая большая широкая 7-метровая лодка, она сейчас готовится к спуску, у нее заплетается чешуя, боковые корзины экспедиционные, куда можно вставлять канистры или всякую там буры, спиннинги, она длиннее на целый метр, это дополняет еще дополнительный э, ряд сидений, что может в ней располагаться 11 или даже 12 мест. У нее также установлены лазерные фары Ручной дворник слева Электрический дворник справа Сейчас я вам покажу ее изнутри А вот, секундочку Здесь гораздо просторнее Но это на видео незаметно Там три сиденья сзади Два сиденья спереди И вот здесь вот посередке Вот в этих вот Вот здесь можно еще ставить ряд сидений Три места также еще добавляется ряд сидений, если убрать этот аэродинамический скос. Ну и уже наша всем знакомая панель приборов. Здесь сидения с амортизаторами установлены. Также установлен двигатель Toyota и поддув китайский.